Как решить любую проблему с долгами? В этом видео мы поговорим про универсальный путь, который поможет вам избавиться от долгов, в какой бы ситуации вы ни находились. Но перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Давай разбираться! Итак, к нам обращается очень много подписчиков, очень много людей с запросами, как решить ту или иную проблему с долгами. Mm, да я посмотрю вы должник со стажем. В общем, ситуации у всех разные, и, соответственно, инструменты для их решения тоже будут разными. Но в этом видео я хочу сакцентировать ваше внимание не на инструментах, а на том, как легко пройти этот путь в какой бы ситуации вы ни находились. Итак, давайте по порядку. Начнем мы со второго пункта, а первый пункт он самый важный. Я его оставлю на последнем поэтому обязательно смотрите это видео до конца чтобы не пропустить ничего важного Итак, начнем со второго пункта и он заключается в том чтобы провести детальный самоанализ этот пункт очень многие пропускают и начинают сразу искать какие-то решения самая трудная борьба это борьба с самим собой вам очень важно провести самоанализ понять в какой ситуации вы находитесь и понять что вы можете потерять в той или иной ситуации например если у вас официальный доход может быть вас уволили есть ли у вас имущество, которые могут арестовать или забрать? Перед кем у вас кредиты, банки это или микрофинансовые организации? Есть ли у вас уже просрочки? И со всеми этими вопросами нужно детально разобраться. Кстати, если вам сложно сделать это самостоятельно, то вы всегда можете обратиться в нашу компанию за бесплатной консультацией и мы поможем вам разобраться с этим вопросом, поможем проанализировать вашу ситуацию и поможем найти решение оптимальное именно для вашей проблемы. Третьим пунктом будет поиск похожих ситуаций и примеров, когда люди такими же ситуациями, как у вас, уже решили эту проблему. Поверьте, их очень много. Очень часто, как нам обращаются наши подписчики, нам задают вопросы, рассказывают о своей ситуации, и многие люди думают, что они находятся в уникальной ситуации, что такой проблемы, как у них, больше нет ни у кого, и они одни на белом свете столкнулись с такими проблемами. Но поверьте, это точно не так. Ежемесячно к нам обращается несколько тысяч человек. И, соответственно, проблемы у всех плюс-минус похожи. И когда вы об этом узнаете, когда вы увидите положительные примеры, что из такой же ситуации, как у вас, люди выбрались, э, списали свои долги, например, или э, уменьшили ежемесячные платежи. Какая магнитная буря. Считай, за квартиру пришли. То вам сразу станет намного проще, и вы поймете, как вам нужно действовать. Поэтому для вас мы создали специальный чат. Чат, в котором люди с такими же проблемами как у вас делятся своими ситуациями, делятся решениями, которые они уже нашли. И вы можете вступить в этот чат, и у вас появится сообщество, вместе с которым вам будет намного проще разбираться со своими долгами. Поэтому не теряйте времени, переходите по ссылке в описании и вступайте в наш чат. Итак, переходим к четвертому пункту, и четвертым пунктом будет как раз таки подбор инструмента, с помощью которого вы будете списывать свои долги или возможно не списывать. Возможно, для кого-то это будет процедура банкротства. Кому-то подойдет фиксация долга через суд и потом выплачивание этого долга комфортными платежами. Для кого-то решение будет договориться с кредиторами. Давайте с вами. Договоримся. есть еще другие решения о которых вы можете узнать на нашем канале в этом видео мы об этом подробно рассказывать не будем но вы можете перейти на наш канал там уже больше 200 видео на эту тему и детально посмотреть какие варианты решений существуют либо как я уже говорил перейти по ссылке в описании, оставить заявку на бесплатную консультацию и наши юристы помогут подобрать вам решение. Итак, переходим к пятому пункту. Пятый пункт заключается в том, чтобы следовать заранее выбранному вами пути. С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. На самом деле мысль очень простая, но многие начинают сбиваться именно на этом пункте, потому что в процессе решения, когда возможно, вы уже нашли свой инструменты, а тут на этом пути возникают еще другие мысли, вам говорят, что можно еще. Так решить проблему, а можно так решить проблему. И тут возникает мысль: а может быть я сделаю что-то по-другому? И это как раз таки происходит из-за того, что вы подходите к решению этого вопроса хаотично. А если вы пойдете по всем пунктам, по которым я говорил изначально, то этого не будет. Все понял, понял. И соответственно, вам остается идти по этому пути и не придумать ничего нового. И наконец, первый пункт один из самых важных, с которого все начинается. Возможно, вы удивитесь, но это принятие решения. Ну, я не знаю, я не удивлен. Принятие лишения избавится избавиться от долгов. Именно этого лишения... Очень многие так и не принимают. Люди начинают искать информацию, начинают узнавать, а что будет в том или ином случае. А если мне будут звонить коллектора? Если ко мне придут домой? А если процедура банкротства мне не поможет? И возникает еще очень много «если». И а, когда решение не принято, каждая проблема может сбиться с этого пути. И многие так и не доходят до конца, потому что изначально не было принято решение. А когда решение принято, то в какой бы ситуации вы ни находились, поверьте, решение найдется. Вам просто нужно будет следовать тем шагам, о которых я рассказывал в этом видео. Друзья, обязательно пишите в комментариях, как вы решаете проблемы с долгами, в какой ситуации вы сейчас находитесь и, возможно, вам также кажется, что ваша ситуация безвыходная. Также не забывайте, что теперь вы можете вступить в наш специальный чат, где люди будут с точно такими же проблемами рассказывать, как они решают свои вопросы. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайк тому видео и жать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Ну а с вами был Онгурян Александр и компания Ложник прав». Увидимся на ютубе.